После того, как мы закончили заполнение авансового отчета, нам необходимо прикрепить к нему скан копий документов, перечисленные на вкладке «Израсходовано». Чтобы начать работу с файлами, переходим по гиперссылке «Каталог файлов». Открывается форма списка каталога. Для создания в каталоге нового файла нажимаем на кнопку «Создать». В открывшейся форме в поле «Выбрать файл» нажимаем на три точки. Открывается диалог выбора файла. Выбираем нужный нам файл. Добавляем комментарий. И нажимаем на кнопку «Записать и закрыть». Если требуется подтверждение наших действий, на вопросы отвечаем «Да». Файл добавлен. Для добавления следующего файла снова нажимаем на кнопку «Создать». Выбираем файл. Нажимаем «Записать и закрыть». Подтверждаем наши действия. Чтобы убедиться, что файлы скопировались корректно, можем попробовать их открыть. Для этого нужно двойным щелчком левой кнопки мыши нажать на соответствующую строку в столбце «Путь к файлу». Снова подтверждаем наши действия. Файл открывается. Для удаления файла необходимо нажать правой кнопкой мыши, в появившемся меню выбрать пункт «Удалить». Файл удален. Для возврата на форму документа «Авансовый отчет» переходим по гиперссылке «Главное».